Обеспечение свидетельских показаний. Если ваши потенциальные свидетели обладают ценной информацией для подтверждения юридически значимых обстоятельств, но при этом они проживают далеко от вас и вы понимаете, что свидетели не смогут приехать в суд и дать показания, то целесообразно заранее осуществить обеспечение свидетельских показаний. Как это сделать? Для этого вам понадобятся услуги нотариуса. По просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде. Если имеются основания, полагать, что предоставление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Что для этого необходимо? Для этого необходимо вашему свидетелю <coughs> с паспортом прийти в своем городе к нотариусу. Нотариус опросит данного свидетеля, зафиксирует его показания в протоколе. И данный протокол можно будет представить в суд в качестве письменного доказательства, содержащего показания вашего свидетеля. Соответственно, вам предварительно необходимо подготовить свидетеля. Для этого вам нужно составить для него список вопросов, ответы на которые должны быть отражены нотариусом в протоколе. Вы составляете вопросы таким образом, чтобы ответы на них... Прямо или косвенно подтверждали юридически значимые обстоятельства. Постоянное непроживание ответчика, его добровольный выезд, отсутствие препятствий и так далее. То есть та информация, которая обладает свидетель, она должна быть изложена в протоколе таким образом, чтобы прямо или косвенно подтверждать юридически значимые обстоятельства. Только в этом состоит ценность показаний данного свидетеля. После того, как нотариус подготовит протокол и удостоверит того, ваш свидетель просто пересылает вам данный протокол и уже после того, как вы предъявите иск в суд, вы сможете представить данный протокол судье для того, чтобы он его приобщил и выносил решение с учетом тех показаний, которые содержатся в данном протоколе. Важное обстоятельство, о котором нужно помнить. Нотариус не имеет права обеспечивать доказательства по делу, которые в момент обращения заинтересованных лиц к нотариусу находятся уже в производстве суда. Другими словами, нотариус не вправе обеспечивать показания вашего свидетеля, если вы уже подали иск в суд и дело уже рассматривается судом. В этом случае нотариус не вправе фиксировать показания вашего свидетеля в протоколе и обязан вам отказать. Поэтому прежде чем обращаться в суд с исковым заявлением, подумайте, нет ли среди ваших иногородних знакомых, знакомых, родственников, друзей, лиц, людей, которые могут быть свидетелями, показания которых можно удостоверить нотариально до подачи иска в суд. Если такие люди есть и они обладают ценной информацией для вас и готовы оказать вам помощь, то Договаривайтесь с ними о том, чтобы они сходили к нотариусу и дали показания, которые бы нотариус зафиксировал в протоколе. Если вы уже иск предъявили, то нет смысла просить вашего иногороднего свидетеля идти к нотариусу. Потому что даже если ваш свидетель слукавит и скажет, что никакого дела еще в суде не возбуждено, нотариус удостоверит его показания. Но после того, как вы представите протокол в суд, судья увидит, что протокол датирован позже, чем дата предъявления иска в суд. Поэтому на этом основании он просто не примет данные протокол в качестве доказательства, то есть будут пустое потрачены время и деньги на нотариальное удостоверение данного протокола. Если до подачи исков в суд и возбуждения судебного дела вам не удалось нотариально обеспечить показания нагороднего свидетеля, то отчаиваться не стоит. В одном из последующих видео в блоке судебная процедура я расскажу, каким образом можно допросить иногороднего свидетеля, не вызывая его в суд, в тот город, в котором рассматривается ваше дело. На этом с обеспечением свидетельских показаний мы закончили. В следующем видео я расскажу, каким образом можно использовать аудио и видеозаписи в качестве доказательства в суде.